Здравствуйте. С вами Руслан Нагорнюк и Школа Боя УВ. В этом уроке мы покажем, как делать разминку. Итак, разминка начинается с того, что мы делаем три максимальных вдоха и выдоха. На вдохе мы делаем, поднимаем руки вверх, максимальный вдох, задержка дыхания, воздух доходит нам в легкие. Потом делаем максимальный выдох, садимся, группируемся, чтобы сжать еще плечевой пояс, грудную клетку, сильнее сжать, чтобы больше воздуха вышло. И тоже максимальный выдох до легкого покашивания, до легкой боли. Итак, начинаем. Три вдоха, три выдоха. Продолжаем. Растираем ладони до горячего ощущения в ладони. Потом кисть вот отсюда до конца пальцев. И так каждую, каждую линию пальцев мы протираем. Растираем тоже до горячего ощущения. И в довольно-таки... Высоком тенде. Можете работать самой скоростью. Большой палец стягиваем вот. И сразу же проработаем вот здесь такая точечка, да, и немножечко под углом в руку. Болевая точка. Отсюда. Тоже на серединку. Другая рука. Через боевые точки мы тоже возбуждаем нервную систему. Растирая кожу, мы тоже возбуждаем рецепторы нервной системы, которые идут уже в позвоночник и во внутренние органы. Таким образом, мы не просто делаем массаж, а мы пробуждаем весь организм изнутри через нервную систему. Точка. Палец. Итак, руки у нас уже немножко теплые. Сейчас, чтобы продолжать. Разминку лучше снимать бок. Так, предплечье. Начинаем подсирать. И такую вот крапивку делать тоже с усилием. Должна быть приятная такая боль. Слегка плечом. Плечевой суставом. Здесь тоже точка. Массируем точечку. Даже всю зону. Вот такую вот зону. Можете не знать, где точка, но вот просто вот в этой зоне нажимаем и ищем болевые точки. Другая рука. Кротилка. Прокручивание кожи, так вот. Мы растираем кожу и сразу же параллельно разминаем мышцы. Пробиваем мышцы немножко. Хорошо. И Вот. Растирание лба, виски, пальцами здесь вот по кругу. Здесь тоже есть такие болевые точечки, зоны приятные. Их массируем. Есть. приносится. На центр ладони ставим кончик носа в одну сторону, да и в другую. Крылья носа. Проминаем. Хорошо. Углы глаза, как на ладонью на глаза, такая, как присоска. Есть хорошо. Щеки. Десна верхней и нижней челюсти. Здесь под носом точка. Вот э, ставим большой э, указательный палец. По диагонали вверх нажимаем вверх, такая точка реанимации, да? хорошо, мышцы нижней челюсти, есть, и теперь по ухам вот здесь тоже точка немножко вот так под углом вверх нажимаем, и здесь эта точка как пуск компьютера, так и пуск организма, запускаем, нажимаем за стороны. Есть. Теперь уши, вот проминаем хорошо уши, растираем их хорошо, а теперь вот берем и так прокручиваем их, протираем, растираем тоже хорошо, левое и правое, и вот пальцем чистим, как будто чистим тоже, здесь тоже очень много активных точек всего организма. А теперь пальцы расставили вот так и поиграли на ушах. И присоски. Хорошо. Теперь пальцы напрягаем, подушечками пальцев силой начинаем вот волосы расчесывать назад. Мужчины делают это от лба к затылку, а девочки делают наоборот. Вот так. И теперь протираем мышцы, растираем хорошо, разогреваем мышцы, которые крепятся шейные мышцы к голове. Вот эту зону протираем. Три точки нажимаем, их нажимаем по диагонали немножечко вверх, они тоже. Нормализует давление. А теперь пальцами разминаем, проминаем, как паселин, э, трапецию. Вот. Вот это мы все вот, вот тоже проминаем хорошо сейчас. Это все можно делать самостоятельно, а можно делать паре. Вот партнер становится в паре, если работаете. Держим подбородок, чтобы голова расслабилась, а здесь пальцами уже проминаем ше... э, мышцы шеи. Э, если правильно делать, то тело покрывается гусиной кожей. Хорошо. И вот немножко проминаем друг другу. Так. Мышцы. Там. И потом партнерам желаем делать. Спасибо. Следующее. Мы ставим руки на затылок и немножко как бы, прокачиваем мышцы шеи. Таким образом мы их и проминаем, разогреваем лучше. Очень сильно не надо, так в удовольствие, чтобы было легкое усилие и небольшая амплитуда. Шея не любит больших амплитуд. Вперед. Упираемся пальцами под подбородок. рукой управимся в бок головы и надавливаем. С усилием надавливаем. Голова давит с усилием на руку, рука противостоит. И обратно. Вот эти мышцы напрягаются хорошо. Теперь плечи поднимаем вверх и расслабляем мышцы шеи круговыми движениями головы. Почему мы поднимаем плечи? Чтобы ограничить немножечко амплитудность движения головы, чтобы снять нагрузку с шеи позвонков. так продолжаем дальше. Грудные мышцы растираем. И вот берем мышцу прямо вот изнутри и проминаем ее, как пластилин. Здесь тоже очень много активных точек. Их не обязательно все знать, как называется. Но обязательно их проработать. И есть. Живот. Расслабили живот. И круговые движения ладонями. Наклоняемся немножко вперед. И такой глубокий массаж кишечника. Делаем движения глубокие. Надавливаем, но очень медленно. И слушаем, каждый раз слушаем. Потому что иногда возникают какие-то полевые ощущения. Надо быть очень осторожным. Но массировать. Здесь даже вот можно попробовать почку доставать. Жило максимально расслабляем, да и есть. И теперь поясницу. Растираем так, таким образом можно. Есть. Теперь косточками острыми мы ягодицы. Копчик. И всю ягодицу вот начинаем разминать. Здесь можно и постукивать главное вот возле копчика хорошо сбоку, вот здесь у нас косточка, тазовая кость, и вот здесь у нас тазопедренные суставы, между ними тоже есть мышцы, И хорошо поминаем, а они такие болючие. Здесь очень много активных точек, которые полезно разминать, чтобы... Ваша мочеполовая система работала очень хорошо. Работали. Становимся на колено. Бедро расслабляется у нас сейчас. Мышцы бедра их тоже растираем. И тоже как такая крапивка. Растираем навстречу. Есть. Вот здесь немножечко если бедро. Чуть-чуть сзади. Здесь, как правило, Сюда попадают луки, и очень больно неприятно. Вот эту линию болевую, вот тоже косточками, я вот таким образом проминаю. Она болючая немножко тоже. Хорошо. А теперь вот беру вот за мышцу и начинаю так вот трясти. Раскручиваю, трясти. Есть. Колено. Разогреваем. Поменяем его снова бедро, болевая линия. Да, и расслабляем мышцу. На голень. А теперь такое ощущение, что вы должны как будто подтягивать а, кровь вверх. То есть легко опускаем, силой поднимаем. Угу. Вот под коленом, если поставить э, вот так руку, безымянный палец падает как раз на эту точку. Тоже точечка, такая от сто болезней. Нажимаем в этой зоне. Где здесь кость, вот кость сходится, и вот здесь, как раз в уголочке, там вот эта точечка находится. Есть. Хорошо. А у меня болит? Болевая точка. Садимся. И косточки, стопа, пятка. Вот здесь уже просто ищем всякие болевые точечки, зоны. Начинаем нажимать пальцами на стопу. Подошка здесь проминается очень хорошо. Пальцы сверху проминаем. Другую ногу. Также пятку с обеих сторон нажимаем. Косточки. Сверху, возле косточек, со всех сторон. Сверху, стопа, снизу. Тоже постукивать можно пальцами, но ищите сами. Вы увидите, что есть какие-то очень болезненные точки. Хорошо. Есть. Итак, мы... Сделали первый слой, это вот, э, растирание кожи и э, мышц на точке. Сейчас э, второй как бы, слой воздействия на организм, это уже немножко похлопывание, более глубокий. И так такое похлопывание можно делать самостоятельно. Но хлопать надо так, чтобы рука была расслабленная, и она как мокрая тряпка падает на руку. Прижигает немножко, такая приятная должна боль, жгучая. Другая рука. Лицо с двух сторон и голова с двух сторон копается, чтобы не было сотрясения. ощущение немножечко уже поменялось это же прохлопывание можно делать в парах также в тройках и даже больше человек становится и партнеры начинают его прохлопывать это тоже очень интересно и очень эффективно потому что сам себя иногда жалеешь а партнеры уже не жалеют когда вас хлопают вы должны подсказывать партнеру здесь например кто-то хлопает сильно говорит облегче кто-то наоборот легко говорит сильнее так Регулируешь. Нельзя хлопать в одну и ту же точку там, много раз. Два-три раза меняем, два-три раза меняем. Это же прохлопывание, только работаем в паре. Например, если в паре, то я прохлопываю как бы, тело. Можно в тройках. Я здесь хлопаю, например, руку и пол тела. партнер другой тоже. Руку и пол тела с другой стороны. Это одновременно. Можно делать там 5 человек или 4, например. Один хлопает руку туловище, другой хлопает например, ногу. Также там... Третьей и четвертой. И вот можно увеличивать на каждый участок. Одновременно очень интересно. Следующий круг это разминки – это уже встряхивание, это более глубокие воздействия на организм и пробуждение. Итак, начинаем. Кисти, лобки на уровне плеч. Растрясаем сейчас предплечья. Добавляем сейчас предплечья, бицепсы, трицепсы, плечевой сустав. Плечевой. Руки расслаблены. Добавляем сейчас грудную мышцу, грудь. Лопатки расслабляем. Внимание переходит на лопатки. Сейчас пробуем расслабить живот. За счет колена вперед-назад и таза, работу таза, живот поболтать. Хорошо. Немножко корпус заклоняем назад, толовище и ягодицы растрясать. Растрясти ягодицы хорошо. Опускаемся сейчас в березку. И ноги растрясаем. И теперь все тело надлим. Направим частоту. Чет сильнее. Очень быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Стоп. И здесь уже стоим и слушаем, как... Тело жужжит. Хорошо. Потянулись. И опустили. Это такая оздоровительная разминка, которую, например, я делаю каждый день. Это профилактика многих заболеваний. Это очень хорошо для здоровья делать каждому человеку. Она снимает время немного, но эффект оздоровительный для организма очень хороший. Если вы будете очень просто гладить свое тело, эффекта не будет. Если будете тереть, но медленно, тоже эффекта не будет. Попробуйте делать разминку в таком темпе, как вот я делал с вами сейчас. Тогда вы увидите, что и от активных действий сами разогреваетесь, и естественно тело пробуждается, и всегда и мурашки по телу будут выходить, потому что вот вы пробуждаете организм изнутри. Польза от вы увидите колоссальная Вы как будто просыпаетесь. Уже через 5-10 минут уже будете чувствовать себя ну, очень бодрым. Очень, даже в конце рабочего дня там, вы можете сделать такую разминку, и вы увидите, что заряд энергии у вас повышается в несколько раз. Если у вас будут какие-то вопросы по этой разминке, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу. Если видео вам понравилось, и вы себя чувствуете хорошо, ставьте лайк. Делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.